здравствуйте дорогие телезрители и снова понедельник и снова э, телепередача Де гроши с вами алексей шкурат и ирина швец привет. привет и у нас сегодня невероятный гость я бы сказала удивительный гость потому что один из немногих людей которые своей профессии можно сказать даже зарабатывает миллионы об этом мы поговорим сегодня это будет удивительная история что, Серьезно, миллионы? Я так думаю, я так придумала. Мне кажется, миллионы. Вот когда говоришь с этим человеком, кажется, ну точно миллионы зарабатывает. И хочется автограф взять. Да, у, и хочется тоже... Трейси, да, и, да, и сразу хочется научиться так же зарабатывать, так много. Давай тогда еще поинтригуем, слушай. Давай, вот, ну, вот обязательно нам сегодня... Придет новый, придут новые инсайты по поводу того, как же заработать миллионы И, в общем-то, благодаря этому человеку вы точно сможете заработать эти миллионы Но это все позже, потому что рубрика д гроши» будет в самом конце нашей программы А сейчас самое сладкое, самое интересное Как же прийти к этим миллионам благодаря такой интересной увлекательной профессии У нас в эфире Анна Калантерная Привет, Аня Привет, привет. Аня Калантерная у нас психолог писатель, автор и ведущий онлайн-марафонов «Личностного роста». Правильно? Правильно. Да. Мы рады тебя очень видеть. Огромное спасибо, что ты к нам пришла. Вот. И начнем с нашей первой рубрики. Мы будем расспрашивать сейчас тебя обо всех моментах, как ты к этому шла. Готова? Готова. Да. Расскажи, пожалуйста, кто ты по образованию? Я по образованию классический психолог. Я закончила Одесский государственный университет имени Мечников в 1996 году, это было в это прошлом Это хороший веке. Год, хороший урожай вина, наверное, был, Это да? одна из первых практически, это да? это выпуск. было не модно, это все был... тогда шли на автоматику телемеханику. Дело не в том, такие... даже было это модно или нет, это был первый выпуск факультета психологии в нашем Одесском университете. Кто преподавал тебе? У меня преподавала Каменская Наталья Леонидовна и многие очень интересные преподаватели, звезды, не побоюсь этого слова. И что самое приятное, те однокурсницы мои, которые вместе со мной учились, сейчас профессора работают в нашем университете. Вот, и я хочу передать им привет. Вы слышали, всем привет. А, есть такой миф, что в такую профессию идут люди не совсем, скажем, спокойные, в том плане им неспокойно по поводу себя. И они идут разбираться в самом себе прежде всего. Безусловно, Было такое? да, конечно. В психологию идут люди для того, чтобы в первую очередь, конечно, решить, наверное, какие-то свои внутренние вопросы. Я не исключение. Я, у меня было непростое не детство. Вот. Но я поняла, что я хочу быть именно психологом и уметь общаться с людьми и помогать им решать свои проблемы, свои вопросы с детства, с 14 лет. И мне я недавно делала анализ своей вот этой жизненной ситуации. Оказалось, что я мечтала об этом с детского сада, потому что я очень хотела в детстве написать книгу для детей, как им нужно вести себя со взрослыми для того, чтобы сохранить себя вот свою личность, свой внутренний стержень, чтобы не поддаваться на их манипуляции, манипуляции взрослых. Ну вот как-то это все трансформировалось. Это для взрослых детей таких? Нет, 8 просто, плюс? Не просто для детей. А -а -а. Получается... Нет, я говорю про мечту сейчас. Аня, а почему так? Ты чувствовала манипуляцию со стороны родителей? Я да? видела. Нет, с родителями у меня было все хорошо, а вот именно со стороны преподавателей, воспитателей в детском Садики, саду да. У меня была история, я ее помню как сейчас. Мы сидели, у нас было что-то типа рисования, лепки, ну, какое-то такой предмет и я видимо крутилась разговаривала ну вела себя как маленький ребенок мне было лет Мы до сих пор ты тоже так себя ведешь сейчас да наша банда тогда преподаватель подошла ко мне с баночкой я сейчас это понимаю что это была баночка краски и я тогда тоже подозревала что это была баночка с краской она говорила это клей я тебе сейчас заклею рот открой рот я тебе его сейчас заклею Подлюка какая. Да, и я, я тогда замолчала, я на нее насупилась, и я жалею по сей день, что я не пошла вот ей навстречу. Это, знаете, есть такой э, принцип э, ну взаимодействия да, с людьми да? психологическое кидо. Когда ты вот тебе э, дают какую-то провокацию, ты идешь за этой провокацией, для того чтобы человека выбить э, из его... Или воплотить его мечты. Или воплотить его мечты, да. Это называется разрыв шаблона в нейролизации нейролингвистическом программировании. Так вот, я по сей день жалею, что я не открыла рот, потому что мне было интересно, а что бы она тогда делала, потому что это не был попытки. не клей, это, и она бы так не посмела, вот как бы она выкрутилась из этой ситуации. Вот это был ключевой момент, когда мне очень хотелось рассказать всем детям, что не ведитесь на провокации, не уступайте, держите свое лицо, будьте с собой, вот, ну, вот, как вот, вот, вот почему я не пошла в психологию? Ведь мне тоже э, в детском саду пообещали вырвать плоскогубцами все зубы. Представляешь? Какой, какой ужас. Да. Я кусала всех детей, кстати. Это и, фантазерка и, воспитательница была. Да? Может, это какая-то общая школа была в то время, так ну, детей пугать. Такое и они было -то так, время. Сейчас да. это не может. Но ведь дети самые основные манипуляторы, как утверждают очень многие взрослые. Они говорят, не ведитесь на детские манипуляции. Это неправда. Потому что детям как раз вот это манипулирование не свойственно. Они только зеркало они, они подражают прощупывают, да? они подражают они ориентируются на поведение взрослых и, но я не детский психолог я работаю со взрослыми потому что моя дочь кстати она детский психолог вот она занимается именно с детьми и с трудными подростками я занимаюсь со взрослыми вернемся к учебе твоей ты закончила университет да да ты к практике приступила да я сразу же практиковала сразу работала было? Кушетка, все дела? Нет, это была не кушетка, у меня была... Тидовый плед? Я как раз занималась тогда психологией управления, мне было очень интересно именно на производстве. Я работала тогда, попала в одной из самых крупнейших рекламных агентов, агентств в Украине. Uh -huh. Она называлась Mercury Глоб Ukraine, и я тренировала рекламных агентов э, умению вести деловые переговоры, uh -huh. влиянию на uh -huh. людей и так далее. Это был очень интересный опыт. Конечно же, я занималась э, дополнительно и проходила очень много разных курсов, и занималась... Э, Частной практикой, потому что я всегда, знаете, еще тоже меня немножко уносит в сторону. Но вот читала недавно пост своей коллеги, она психолог, и она говорила о том, что сейчас рассматривается возможность одного человека, если он работает на одной работе, то многие работодатели не приветствуют, если он занимается чем-то еще. Я это мало того, что приветствую своей компании, я прямо толкаю своих сотрудников на то, чтобы они еще немножечко а шили ты кроме это того, что. ну потому что это дает свободу, это дает возможность, потому что я так всегда делала, работая на одной работе, я занималась еще второй и третьей деятельностью для того, чтобы зарабатывать больше. Можно ли допустить, что если человек занимается одной только деятельностью, то он -то может выгореть быстро, а так он здесь немножко поработал, здесь немножко поработал, это то зависит есть он от… Свои... Это зависит от темперамента, это зависит от внутренних возможностей человека. Uh -huh. Потому что есть люди, которые однозадачные, которые могут заниматься только чем-то одним, углубляясь и качественно работая в этом. Я человек многозадачный. Мне вот как раз бывает скучно в одной деятельности, я тогда переключаюсь на другую. Вот. Но я очень научилась, я научилась зарабатывать деньги. И... Основным моим открытием, важным, которым я с удовольствием поделюсь со зрителями, является то, что если мне деятельность какая-то не нравится, наскучила, что-то мне, ну, вот какое-то неуютное состояние, я эту деятельность сразу делегирую тому человеку, кому это делать интересно, кто в этом высокий профессионал и так далее. Вот. Ну, вот, ну, хороший кстати. лайфхак, кстати. Да? Да? Я считаю, Я что. Я на заметку возьму. посуду убирать, это точно. Да, надо делегировать. Да. Угу. Чем больше вы делегируете, тем больше вы зарабатываете. Несмотря на то, что есть такое ощущение, но ну, этому же человеку нужно зарплату платить, угу. и порой немаленькую, но тут фокус в том, что чем э, качественнее вы возьмете специалиста, тем больше вы вдвоем, втроем, угу. в пятером, в десятером заработаете деньги. То есть сразу же подскакивает. Идет приумножение такое. супер да. Отличная, интересная тема. Я думаю, ее надо продолжить. Да, хорошо. Но ну, мы ее позже продолжим. Хорошо. Это же с заработком связано, да? да, в идее. Хорошо. Слушай, мне очень вот интересно, какая первая твоя работа была? Ну вот, ну, самая первая ну, вот, работа, э, я вот, еще... Вот, вот без специальности, да, вот предположим, там ты э, там в школьные годы там или школу закончила и такая-то... Такая. Там, например, Думала ли ты о деньгах, вот таком раннем буфе, сердце, тело. Тело. О деньгах? Очень интересный вопрос, мне его никогда не задавали, я с удовольствием на него отвечу. Мой дедушка был ювелиром и зубным техником. Крутой, это был Советский Союз, и это было очень подсудное дело, да, очень такое серьезное. В общем, он занимался этим. Втихаря, скажем так. Да? Это при Советском Союзе это было очень То есть он был сложным. частным ювелиром. Он был частным ювелиром угу. и частным зубным техником. Он делал Даже золотые это, так зубы. Две к, нему при... да, к нему приходили очень высокопоставленные люди. И э, ну, если угу. возникали какие-то сложности, они приходили и говорили: дядя Жора, у вас завтра обыск, дядя Жора, все, значит, сворачивал. Чудесно, дядя Жора. Да. но значит. Э, я училась моя Прямо мое любимое занятие сейчас — это серфить в соцсетях очень любят дети и взрослые. Да? Тогда интернета не было, с телевизором тоже были проблемы, и я просто сидела с утра до ночи и заглядывала ему в руки. И я с детства умела очень много, и можно сказать, что моя первая работа — это была ювелирка. Я умею собирать золотые цепочки, а, Ты ну была вот подрядчиком я, я была подрядчиком. Под мастерьем. Да, Под мастерием. Я могла сидеть и собирать. Это же шикочки. искусство, значит, подмастерье Безусловно, да. Я собирала это метрами, могла собирать. Я могу очень много разных плетений собирать. И даже когда были там какие-то тяжелые времена у меня, я думала о том, чем бы я могла заниматься, Ювелиркой я тоже могла бы зарабатывать. Ну, а тогда так. дедушка платил какие-то деньги? Или это а -а -а. было вот за еду? А там на пальцах оставалось чуть-чуть золота, там Про пальцы... пульсы. Слушайте, про, про золото на пальцах. Это тоже очень отдельная история. У дедушки был стол, значит, там такой подносик. Поддончик и опилки там пилится, опиливается uh -huh. проволока, опиливаются какие-то изделия, это золото падает в этот поддон, кисточка потом собирается и переплавляется потом все эти Конечно, опилки. Это да. называется угар. Да. Ну, когда он сжигается, сжигается, то теряется часть золота. Вот. А мне, я ж в принцессу ж хотела играть, да. И я, значит, ну, дедушка там попилил, пошел спать, а я, значит.. И лицо. А О, принцесса! А у дедушки <с <с потом не достаточно. Внимательно, золото. Тогда серебро. А дедушка из этого. Золото, это золото 90-е Он это не заметил. А ты что, 9 Дедушка 40. мой царство ему небесное, прости меня. Но да, тебе нравилось, как ты так? Конечно. То есть мне... ты вся в золотишке? Была. Да, я была, так что такая вот девочка, золотая <смех> девочка. Я тогда в норковых пеленках, а эта девушка была в золотой пеленке. Ну, 5-4, <смех> то есть я была маленькая. Тяга какая? Да, с детства. И чему я, в общем-то, еще научилась у дедушки? А он там с конца дня пересчитывал вот эти вот рубли, там 10 рублей, 20, 100 и то я говорил, я сегодня заработал 300 рублей. При том, что зарплата там была... В месяц. У кого-то да. за два месяца да. так получалось? Вот, и я так на это все смотрела, и это впиталось в меня с детства, что нужно деньги считать. делать. И не считать. И делать. делать, что можно не работать, не просто работать, а зарабатывать. Да, это делалось там каким-то упорным трудом, это было там сложно и вредное производство, там, дышать кислотой и так далее. Но я понимала, что кроме работы есть еще заработок. Есть, Это разные понятия. То есть для тебя слово работать как глагол не существует, тебе ближе слово зарабатывать. Да. И еще ближе мне мне, тоже ближе. Да. И еще ближе мне вот эта фраза, что нужно работать, нужно не работать, а работать головой. Что-то такое Стив Джобс сказал. Знаешь, так, как так в говорят а, а, учение свет. А не учение, чуть свет на работу. Прекрасно. Я вспомнила, как Стив Джобс сказал, что работать нужно не 18 часов, там, не 12 часов в день, а головой. Вот это мне очень близко. Классно. Как, кстати, действительно твой рабочий день построен? Можно об этом немножко? Как ты встаешь? к нему чуть-чуть на сейчас, да? Да, пожалуйста. Я извиняюсь, можно? Отбой у меня в 21 оо. И это потому, что я жаворонок, именно физиологический жаворонок, потому что встаю я не всегда, в, даже в 5 бывает, что там в 4.30, ну, в шесть это значит, я очень сильно выспалась, потому что у меня так устроен организм, я не ставлю будильник, это, это было у меня с детства. И Это поскольку понятно, да. я работаю онлайн, поскольку я работаю в соцсетях, вся моя работа заключена в телефоне, иногда в компьютере, когда мне нужно писать большие тексты, я пишу в компьютере так просто удобнее. Вот. И, да, я, и весь наш чат рабочий находится в Телеграм. у меня 50 сотрудников, и они все разбросаны по всему миру. И поэтому все рабочие чаты, несколько проектов я веду, и они тоже все рабочие, тоже все в Telegram. Поэтому мой рабочий день, он в принципе не прекращается, потому что... Я все время нахожу отвечать на какие-то вопросы. Часовые пояса, а вопросы сидела. к, к, к, к, к, к команды. Ну это вопросы... вопросы управления, да, uh -huh. вопросы команды. Все, что можно делегировать, я делегировала. Вот uh -huh. все, что только, вот, только там, где я не могу не участвовать. Вот вы пригласили меня на передачу, мне пришлось поработать, мне пришлось. Но был, к вам бы, двойник, Но да? был бы двойник, да? двойник. Если бы это было возможно, то не исключено. Или голограмма такая. О, это у меня в кольфе, не <смех> Но, возможно когда-то будет. Давайте загадаем, Да, давайте будешь первый. придумаем. Я согласна. Мне нравится твой график работы. Я слышала, чтобы женщина хорошо выглядит, чтобы женщине хорошо выглядеть, нужно ложиться рано спать. Я вот. тоже Мне кажется, слышала. ты такой яркий пример, потому что ты шикарно выглядишь, когда спасибо. ты сказала, что твоя дочь уже тоже психолог. Немножко так возникло сомнение в том, что адекватно ли я понимаю, что Как, понимать, как дочка в 9 лет я... может да. быть психологом? Да. Да. Что ну, это за безобразие? Действительно, вот это ты яркий пример того, что если рано ложиться, то можно вот так шикарно выглядеть. Или ты все таки еще что-то делаешь ну не собой. только. Прекрасный вопрос, спасибо тебе за него. И давайте я уже раскрою карты, мне давай, через давай. несколько дней исполнится 49 лет. И не только сон, конечно же, на, влияет на внешний вид, но очень-очень много факторов. И я считаю, что в первую очередь это все таки мысли, что ты транслируешь, потому что наша внешность — это отображение наших мыслей. У меня прям такое очень серьезное убеждение по этому поводу. Поэтому для того, чтобы выглядеть хорошо в определенном возрасте, нужно понимать, зачем тебе это нужно и что ты хочешь донести миру. Ну, вот, знаете, я не хочу сравнивать, я вообще совершенно не святая, не хочу сравнивать себя с монахами, но если вы посмотрите внимательно на лица монашек, например, очень у многих лица гладкие и светлые и излучают. Mm -hmm. Добро и вот этот вот и взгляд, взгляд, и да, глаза да, такие, да, да да. Вот чистые люди, они хорошо выглядят, на мой взгляд, ну, мне так кажется. Ну, есть, как ты можешь сказать нашим телезрительницам, есть ли связь между успехом и внешним видом? Вот важно иметь хороший внешний вид для того, чтобы быть успешной. Потому что очень многие говорят, что не это главное, главное душа, главное, как ты там мыслишь и так далее. Очень тоже интересный вопрос. Я считаю, что важно то, как человек сам себя воспринимает. Для меня восприя... внешняя красота очень важна в окружающих людях. И, соответственно, это знаете, как я отзеркаливаю, мне кажется, что если я буду выглядеть хорошо, то ко мне тоже будут хорошо относиться и меня будут хорошо угу. воспринимать. То есть это мое отношение к окружающей действительности заставляет меня следить за собой, скажем так. Вот. Но есть люди, для которых важнее что-то другое, для которых внешность вообще не важна. И тогда они, соответственно, себя комфортно чувствуют с любой внешностью, без макияжа, там, и в любой одежде. И они от этого не, не становятся хуже, uh -huh. и их не воспринимают хуже, их тоже прекрасно принимают, воспринимают и так далее. То есть, то это есть это... они могут в мир транслировать Конечно. тоже позитив, несмотря на Безусловно. то, что они не идеальны, как Безусловно. по меркам Инстаграма. Это или вот хайзму. знаете, это правильный вот боди позитив правильный, вот правильное понимание боди позитива. И тогда на этих людей смотришь и понимаешь, что они красивые душой. То есть ну вот это вот та энергия, которую они излучают, вот она становится важной. Вот Но это больше ближе уже тогда к харизме, да? Вот все время задаю себе вопрос, что такое харизма? Ну, возможно, да. Это Какими весами это? ее взвешивать? Да. Обаяние, харизма, да. Можно, можно и так Оттуда сказать. идет. Вот эта сильная любовь к себе, что, Вообще, уже, что это Вообще внешность или там красота внешняя, это настолько условное понятие, потому что сегодня модно одно, завтра модно другое. Угу. В разное время люди э, по-разному себя чувствовали, поэтому это исключительно внутреннее самовосприятие. Да, пока это... дойдет та эта мода с пари... Вижу. Вот это да встретились, такая глушь. Мне нравится. Встретились говори. две девушки. И бедный Алексей он уже вставить не может слова, потому что реально не, тема скажи, вставил, да? Да. Да. Но... Что? Молчу. Ну, не надо молчать, не задыхайся, рот, говори. Я знаете, о чем хочу рассказать? Вот а ну, ты давай. меня спросил, э, как ты к этому пришла. Я хотела тебя спросить к этому к чему? К психологии или к онлайну? Я хочу все это вот вставить, извини, что без вопроса, но я хочу рассказать про онлайн, потому что это тоже была точка переключения, когда изобрели компьютер. Я же была свидетелем этого всего, вот. И тоже. Когда появился компьютер у меня, у него там было что-то 64 мегабайта памяти ну, в общем, он был очень медленный и так далее. Но тогда еще появился интернет. Не было еще Гугла в помине, не было там, был только Яхо. Вот. И, значит, я зарегистрировалась там на Яхо, я входила в этот интернет. И было время, когда я в поисковике набрала слово фэншуй, и мне выпало угадайте, сколько сайтов? Два, три? Три. Да. Тогда и сайтов толком-то не было. Да, тогда и сайтов не было. Но в тот момент я поняла, что я хочу выйти в интернет. Я поняла, что это возможность масштабироваться. Потому что когда я вела группы, ну сколько у меня? У меня максимальная группа была 33 человека. Ну 33 людям я рассказала, поделилась Донесла информацию. Да, да, донесла угу. информацию. Я там почти 30 лет я провожу тренинги разные личностного роста. Вот, и... Э, в тот момент я поняла, что надо как-то научиться вот этой вот штуковиной пользоваться. И с этого дня все мои мысли были погружены в то, чтобы выйти в онлайн и вещать на большую аудиторию. Мне это удалось. Это я с какого это года получилось? С 91 первого. Нет, это не девяносто первый. У этой дочке был. было лет десять. А, ну, может быть, это двухтысячный год. Да, это двухтысячный год. Это уже не первый контент. Двадцать один год. Приблизительно. Ну, да? я не сразу вышла со своими тренингами. Вот так вот я работаю именно в интернете семь лет. Вот, вот успешно работаю, прямо качественно и хорошо. Что, что получилось? Как получился первый шаг? Заметила сразу, что это круто или успешно? Или наоборот, споткнулась обо что-то? Что-то было такое? Я поняла, Знак, что, это я, моя дверь. Я поняла, что это за этим будущее. Но я же говорю, что вот эта вот мысль, что при помощи интернета можно транслировать на любое расстояние любому количеству людей, хотя тогда не было чатов, не было там mm -hmm. Фейсбука, ну там ICQ только появилась там через какое-то время, да-да-да, oh. ну. oh. оно. Вот. Oh. Но я поняла, что по крайней мере на большом расстоянии я могу проводить какие-то консультации на большом расстоянии, это развязывает мне руки и дает возможности больше зарабатывать. Ну а потом стало легче, уже с появлением соцсетей mm -hmm. э, стало легче и понятно, что уже можно там одним столу Вообще границ нет. Да, границ все, нет сейчас Как происходили первые платежи через интернет? Ведь тогда же еще все очень сложно было настроить. Как это вообще работало? Слушай, не знаю, как это работало уже. Я не, пользовалась визой. Когда работала, я... Как, когда я вышла вот именно с оплатами, я тогда пользовалась э, такой системой. Я даже не помню, как Кири. она сейчас называется. Наверное, нет, нет, нет. Не, нет. нет у меня не был, э, был электронный кошелек. И оплаты производились через сайт, сайт-агрегатор, который принимал деньги, он мне потом переводил на мой счет. Деньги. Сейчас ну, у вопрос. наших телезрителей, телезрителей, телезрителей слушается впечатление, что «ну вот, она там давно в этой теме, поэтому она успешна, нам уже места нет, да, вот прям, она там прямо у первых истоков стояла интернета, и она там уже целых семь лет это делает, но куда уже нам тут? вот? Твой совет по этому поводу. Есть Куда такая вы? еще местечко Им. для других психологов, которые только-только поступили да. в университет или будут поступать У в меня этом есть году? словечко. <свеч> Интернет резиновый. Ух <свеч> ты. <свеч> <свеч> Он <свеч> не ограничен. Аудитория подрастает. Можно начинать в любой момент. Начинайте прямо сейчас, начинайте с чего-то. Транслируйте. Те возможности, которые есть сейчас, они дают неограниченное количество заработка. Это правда, сейчас потолков вообще нету. Слушай, ты такая щедрая на информацию, скажи... Что тебе это дает? У тебя приходят новые ученики, ты получаешь от них какой-то процент. Почему ты так щедра на информацию? Это же все конкуренты твои будут. Слушайте, я считаю, что у каждого человека есть свои ученики, есть свои учителя, uh -huh. и я вообще не переживаю по поводу моей аудитории именно потому, что интернет резиновый, понимаешь? Тренеров такого уровня, как я, или с теми посылами, которые транслирую я, огромное количество. И есть люди, которым я нравлюсь, угу. внешние, э, внутренние, которые разделяют там мой юмор, мое острое словцо, мою неправильную речь порой, голос мой детский акцент, мой голос. Да, бывает угу. мне такое говорят: Анна, вы там не тем губы накрасили или у вас такой акцент, я не могу вас слушать. Да ради бога, идите к тому, кто вам нравится. Угу. Вот, поэтому я как-то не переживаю по поводу конкуренции. То есть мой Слушатель меня найдет, ко мне придет, и научится у меня. И... Ну, ну, как, как придет твой слушатель, мы уже в рубрике «Дарёшь» поговорим. Да. Uh -huh. а, не пора ли нам переходить к следующей рубрике? Да, да. у нас есть рубрика такая, там, чем ты можешь быть полезна, и мы в этой рубрике обсуждаем, учимся чему-то новому и ждем от тебя какую-то новую игру, возможно, ты прямо сейчас нас в эфире чему-то интересному научишь, и мы в общем-то да, готовы. Да, точно. И мы так. с Алексеем готовы а быть твоим, так, твоими учениками тихо, тихо, прямо здесь. В эфире. Мы сделали да. вид, что мы об этом не договаривались. конечно, но я к сожалению узнала об этой, это почти экспромт, потому что я узнала об этом прямо чуть ли не во время эфира и попросила вас, чтобы вы приготовили массу. Маски, да. а У нас есть всегда маски. <связывая> я вам расскажу, знаете, Дефицит. сейчас очень модна профилактика старческого слабоумия. <связывая> вот и <связывая> что я могу порекомендовать, как Многие знают, и вы наверняка знаете, для того чтобы сохранять свой. Это, кстати, один из аспектов сохранения молодости. Все время тренировать свой мозг. Кстати, да. они просто там баловаться меморией. Или косметикой просто. Да. Или пластические операции. Да, это все вторично. Ты показываешь на меня, спасибо. На меня я не хочу. Но ум это действительно то, что первым отображается на лице. И поэтому для того, чтобы вы, выглядеть хорошо, я считаю, что очень важно тренировать э, смекалку, очень важно находить какие-то новые решения. И вот у меня есть такая игра, которую я показываю с 92 -го года. Вот я не шучу, я вспоминала, когда я ее впервые провела. Основные Значит, места. нужно взять какой-то предмет. И вообще в эту игру очень хорошо играть с детьми, потому что у детей фантазия вообще очень развита и не избито, берете любой предмет, какой у вас есть, вот под рукой, вот, например, стакан, да, или там э, планшет, все что угодно, или книга, и нужно придумать как можно больше, хорошо играть в команде, кто больше придумает способов применения этого предмета. Угу. У нас с вами есть сейчас очень модный аксессуар, маска, О, и я предлагаю вам сейчас на перегонки, угу. да, или там кто или больше. Или по очереди кто остановится, да? да? Ты будешь участвовать? Нет, нет она, я не участвую, она, я же тренер, я тренер. фиксирую. А, Лешечка, мы с тобой а, придумывать способы использования этого аксессуара так. Держи, тебе и тебе Но Она шуршит, маска. я не у знаю Маска, у нас медицинские да, мы, Так, Леш, ты первый или я? Да ну, Как ее можно использовать? Салфетка Давай. Прекрасно Окей. Закладка в книгу <свят> Хорошо а, Маска, просто маска Просто маска а, Я думаю, а можно это как-то разложу? Можно разрывать, можно делить на несколько деталей. <связать> Я бы это использовала как... Вот, например, Лешенька готовит мне завтрак. Лешечки вот бороду защитить от того, чтобы полосики с бороды Отлично, Подбородник. принимается. Подбородник, да. <связать> Твоё. да. Так, как как, как бы как Прекрасно. А, Очень треативная. Вот такая еще. Маска вот... для сна. Прекрасно. Да, для сна. А, ну, если так пошло дело, то в самолете еще затыкают уши, можно сделать такие эти можно, вот штучки, чтобы ничего можно, не слышать. Прекрасно. Ага. Тогда у меня еще бывают волосы лезут в глаза. Я бы вот так еще Можно, вот прекрасно. Так. Да, чтобы волосики не лезли в глаза. А да, на худой конец в санузел сходить. Можно. У тебя худой художник. Да, будем знать, что кого худой. ладно 20 еще мы можем придумать. Так, давай придумывать. Смотри, я еще придумала сито. Вот у меня часто, например, что-то цедить мне надо, процедить, И я там холодец. Можно тебе, конечно, сказать, хорошие маски, как бы они не пропускают воду. Да. Вот можно проверим. Хорошо, прекрасно. Слушай, а тебе когда-то э, открытки дарили, здесь можно признание какое-то написать, О, подарить. Я согласна. Так, тогда вот ты мне подсказал идею, что воду не пропускает. тогда я буду вот так, если вдруг мне надо не пролить стаканчик, Это я крышечка. буду крышечкой. Да, да, вот у меня такая, а вот, еще вот такая, такая. Вот такая штучка у меня есть теперь. Дальше. Да. Ты. Ну вся ты победила. <смех> <смех> <смех> ну давай, слава <смех> <опять. Помолодели. смех> На самом деле можно в нее играть довольно долго, и это очень развивает воображение. Угу. А, попробуйте поиграть с детьми, можно поиграть с коллегами, если хотите сделать какую-то перезагрузку мотивацией. А до бесконечности можно, да? Ну, есть, до бесконечности все? нет, но довольно долго в это можно играть. Да, потому что я уже придумала и защита для экрана, ну в случае если у меня машины, можно решили уже, решили, чтобы не поцарапать. Мы меня уже, мы уже, мы уже игру не играем, да. Закончили игру. А я не могу остановиться, мне так нравится. скоро новая рубрика. Да, мы переходим к новой рубрике, а вообще она уже и не новая, потому что она переходит каждый понедельник. Эта рубрика есть в нашем эфире "Дэгрошье" и мы. Ду типа. Очень активно будем допрашивать сегодня нашего гостю Про то, где же она берет деньги, какие деньги она зарабатывает с помощью своей э, деятельности Теперь уже, я так понимаю, в онлайне да? Да. Вот, э, Расскажи, пожалуйста, с чего нужно начинать прежде всего да, там, Уже не новичку-психологу, который уже вот в оффлайне уже все, он уже исчерпал себя И таких у нас очень много тренеров И как им перейти в этот онлайн? Нужна какая-то определенная смелость и уверенность в том, что он хочет работать через онлайн. И знаете, когда я переходила в онлайн, я сразу была в точке невозврата. То есть не было у меня момента в том, что нет, я завяжусь с онлайном и я вернусь в офлайн. Такого не было. Я и в офлайне уже хорошо тогда зарабатывала, угу. проводя свои машины. Хорошо это сколько? Слушайте, ну мне сложно сейчас сказать, ну может быть до а трех ты до тысяч долларов я в зарабатывала в месяц тогда, да. Угу. Но я понимала, что если я выйду в онлайн, то я буду зарабатывать в разы больше, и но когда ты переходишь в онлайн, когда ты начинаешь любую новую деятельность, может показаться, что для того, чтобы выйти в онлайн, не нужно тратить никакие деньги, угу. это все очень легко и быстро зарабатывается. Это миф. И там, помогу вам открыть бизнес в онлайн или там, свою школу онлайн без вложений, это враки. Все равно приходится все время за что-то платить. И чем дальше, кстати, идет развитие в интернет, без рекламы все равно никуда не денешься, за рекламу платить приходится и очень легко слить бюджет, вот рекламный бюджет, uh -huh. если неправильно выбрать, настроить вот эту вот таргетированную рекламу, например. Поэтому тут достаточно много подводных камней, и, значит, как я какую рекомендацию я могу uh -huh. дать? Нанимайте, если вы в чем-то не разбираетесь, нанимайте тех людей, которые разбираются в этом гораздо лучше, чем вы. Вот это единственный такой выход, который может помочь вам продвинуться, потому что если вы будете брать человека, который разбирается так же, как вы, или еще хуже, если вы разбираете лучше, чем он в этом вопросе, то вы просто сольете деньги и помощь вам, ну, может быть какая-то механическая будет, но этого мало. Почему для ты сказала, что это было безвозвратно в офлайн? Что там произошло? Такое, что ты сказала себе: "Ну все, назад пути нет, я теперь только в онлайне". Тебе закрыли все конференц-залы, где нет, ты могла нет, проводить? Нет, нет, Просто я настолько видела потенциал, что как бы тяжело мне не было пробиться в онлайн, угу. я все равно этим занималась. То есть принятое решение? Принятое решение, да. Потому что э, первая группа, которую я набрала в онлайн, у меня было 4 человека. По То сравнению есть, с офлайн, 30 по уже, по сравнению, да? По да. 33, 33 да. И а вот. и, да. И тут 4. Да, и тут 4. я вам Я вам... Вот, тоже да. классный, наверное, перс судьбы, потому что тоже такая очень интересная тема. Я когда брала новый набор, набирала людей на первое занятие, первое занятие всегда было бесплатно. Из 10 человек, которые ко мне приходили, оставалось 9, реже 8. Крайне редко 7, mm -hmm. то есть можно было сказать, что у меня конверсия 70-90%, mm -hmm. да, ну 80 Средняя 80 да. по, И по значит, вот начинаю я, выхожу я в онлайн, меня пригласили выступить на конференции, значит, как специалиста, mm -hmm. как психолога И схема такая, рабочая схема, если вам такое попадется и вы хотите начать, я вам рекомендую прямо вот для старта, это хорошая идея Значит, вы на конференции выступаете бесплатно перед аудиторией, и по дороге потихонечку продаете свой тренинг, да, какой-то uh -huh. там или марафон, или что там у вас uh -huh. есть, свой продукт продаете, или книгу, вот, и за время этой трансляции вы выступаете примерно час-полтора, кто-то докупит ваш, значит, Продукт. А тут четыре человека. Подожди, это, это же предыстория такая еще. Угу. Значит, а и такой. вот я выступаю на конференции, смотрю, у меня 120 человек зрителей. Я такая сижу, воодушевленная, считаю бабки, думаю, сейчас у меня как 100 человек... Покупаешь купит. уже что-то на эти бабки. Ну, да, я уже да, потратила я думаю, половину. Человек, я думаю, вау, вот это я могу, вот это онлайн победил. И, короче, заканчивается конференция. Мне говорят, две погубки. Что? Мы вас поздравляем, вы так круто выступили, две покупки, подождите, там еще люди подумают, и, наверное, там еще будет кто-то что-то да? и, и я такая, что? А сколько стоило покуп... вот Я сюда? не помню, Нет? но он стоил недорого, там был какой-то там... 10 долларов 20, сколько это могло Ну, быть? может быть, долларов 20-30, то есть это не астрономических каких-то денег стоило. И говорят, вы для первого раза выступили потрясающе, вам немножко потренироваться, и вы будете продавать 10. Я, что? 10? Вы еще потренируетесь будет один нет, у меня амбиции типа того, типа того. И потом, выступая на других конференциях, я узнала и я поняла, что э, бывает такое, что не продается вообще ничего. И то, что у меня купила на той конференции в итоге 4 человека этот тренинг, это мне повезло реально. То есть это то, что не дало мне упасть духом и сломаться. Вот. И потом были конференции, на которых я ничего не продавала, и я там набирала. Потом 10 человек. Что угу. это, это программа какая-то есть или какой-то онлайн-образовательный проект в виде конференции Это разные схемы, разные системы. Скажем так, тогда это было 7 лет назад, оно выглядело по одному, сейчас это выглядит по-другому. Возможно, есть такие агрегаторы, о которых ты говоришь, я сейчас этим не занимаюсь, uh -huh. я ушла от этого. Вот, но сейчас есть такое, люди объединяются, например, несколько хороших спикеров угу. объединяются. В коллаборацию. Они такую, тоже, да? В коллаборацию, да. Они тоже проводят, например, именно сам марафон, например, в, на платформе Инстаграма. Угу. И люди заходят на них, подписываются, со временем покупают их продукты. Это более долгоиграющая история, но она тоже очень работающая, очень классная. Я прямо вот начинающим блогерам рекомендую в этом участвовать и самим э, делать. Категорически, что нельзя делать, чем нельзя заниматься, это делать гивы, накручивать искусственным способом подписчиков, потому что это та аудитория, которая будет висеть у вас с камнем, и э, она не будет, она не заинтересована в вашем продукте. Она, например, заинтересована была только получить какой-то подарок. Угу. И хорошо, если она отпишется, а если не, она не отпишется, то это будет только вредить аккаунту. Поэтому э, ну вот я рекомендую делать только белыми способами всю раскрутку. Угу. Так, хорошо. Первые вложения тогда были. Какие в это все? Вот чтобы попасть на конференции, нужно было платить деньги. Да. За каждое участие в конференции нужно платить? А, не так. Организаторы конференции брали процент с продаж. То есть они не брали за выступление, нет, не брали процент. с продаж, продаж, да, они взяли... Они там. взяли 50%. О, они, заработали. они заработали. Еще и тут. Да Отдать. нет, я, была, я же посчитала, что я сейчас 100, 100 человеком продала. Слушай, А продал. тогда сколько стоил вот этот вот один? Ну человек? я же говорю, где-то 30... 30, долларов, то есть да. долларов приблизительно заработала да. и 30 сразу же... Да. Но это честные условия. Бывали такие конференции, ну да. где организаторы брали 80 ну там, там очень сложная схема. Я даже ну, не я не буду сейчас занимать просто эфирное время. Оно просто кануло в лету. Это уже угу. не с такими имеет мы значения. не работаем. Почему? Они приводили аудиторию, они давали какую-то гарантию на что-то, они давали рекламу, за рекламу надо было платить, ага. поэтому доля честности в этом есть, поэтому угу. в то время от 50 до 80% процентов это была нормальная цена, но я в плане того, что для того, чтобы один человек тебе пришел э, там, и получить с него оплату, приходилось отдавать очень много. Поэтому... Сколько сейчас э, в среднем чек? твоего клиента, какой средний чек? Ну, 100 долларов средний. один марафон. Да. Один марафон, средний. 100 долларов. Да. Сколько таких людей на марафон приходит? Ну, может быть, тысяча. Тысяча ну, по 100 долларов? Да. Это может 100 тысяч долларов? Да. Я правильно понимаю? Да. Как долго длится такой может марафон? Может быть, больше тысяч. Даже больше, 100 тысяч долларов. Как много как долго длится такой марафон? А, разные есть марафоны. Ну вот есть. этот за 100 долларов. Давай а, у меня просто... Линейка марафонов, и они приблизительно плюс-минус 100 долларов. Что-то дешевле, что-то что что дороже. Что да. угу. Значит, длится может 3 недели, может длиться 2 месяца. Есть марафон, который длится 3 месяца, но не, немножко дороже. До конца доходят все? Не все. Есть люди, которые платят и благополучно забывают. Тебя это не расстраивает, как, как <связано> такого тренера, скажем <связано> так, что они бросили, мне не мне дошли? Мне грустно, но это выбор человека. Какой То процент есть... людей доходит до конца все-таки? Я, кстати, вот в отдел маркетинга недавно задала этот вопрос. Где-то процентов 60. Ого, И это большое. Это большое очень да, это Я очень хочу довести эту цифру до 80. Это уникально. Да. Потому что я слышала, миним, ну, в среднем 20 процентов доходят до конца этого ну, онлайн обучения. Это... Люди очень тяжело доходят до конца. Слушай, вот по поводу онлайн обучения. Uh -huh. Я считаю, что то обучение, которое придумала я, uh -huh. тот способ подачи, он из-за своей простоты, из-за своей легкости повышает вот этот вот процент а что там про прохождения. То есть что такое уникальное? Расскажи. Все мои марафоны проходят на платформе Телеграм. Угу. То есть там ничего, кроме того, чтобы нажать кнопку и прослушать мой эфир, там больше ничего... Через чат особого... правильно я понимаю? Ну, через чат Просто да. чат. Это индивидуально, это не групповое, что я там вижу еще каких-то людей, я Бывает вижу у себя личный групповое у меня есть для тех, кто любит в группе, есть mm -hmm. специальный чат, называется Болталка, и там эти участники могут друг с другом общаться. Не могут они там испортить настроение друг другу своими там нюнями? Ну, есть модераторы для этого. Они их удаляют всякое. или оказывают... Ну, вообще, мы же психологи все. У меня большая команда модераторов, тренеров. Э, все ну, вопросы решаются. Все под контролем. Э, или 100 тысяч долларов. Какая сумма распределяется на рекламу? Э, ну, давайте так. Обслуживание... Э, моей компании где-то выходит больше 50%. То есть mm -hmm. на зарплаты, Это на... Это в месяц или с месяц, марафона? Ну, с марафона. неважно, важно, 50% считать. да? Да, uh -huh. да, да uh -huh. в больше 50%. Я поняла. И? 50%. А, все и тебе? остальные из этих там, кроме меня, есть у меня компания. 10 тысяч с У меня есть компания. Ну, вы не забывайте, что я провожу несколько марафонов месяц. Это не 100 тысяч, это месяц 500 тысяч. Это интернет, это безграничные возможности. Безграничные возможности, но каждый марафон имеет свою внутреннюю цену. То есть есть прибыль, а есть оборот. То есть это немножко Я понимаю, разные я и хочу эту прибыль сейчас до нее докопаться, вот, если помогите. помоги а, Да, значит, на рекламу, безусловно, уходит, э, ну, мне сложно так сказать сейчас, сколько это в процентах, да, но у нас бюджет на рекламу приблизительно, там, около 300 тысяч гривен в месяц, скажем так, угу. вот, но... Э, Остальное мы же еще развиваемся, мы учимся, мы покупаем разные инструменты, например, там может быть платформа, которая нам облегчит работу, мне, операторам нашим, тренерам, она может стоить десятки тысяч долларов, то есть программа, которая будет руководить всеми процессами. Создавать комфортную работу. Создавать комфортную работу, поэтому и мы на это идем, и это опять-таки мы покупаем самых лучших специалистов. А, там. я знаю, что ты еще и помимо этого всего тратишь или вкладываешь в благотворительность? Ну да. Каждый ну, месяц это, или не это просто тратишь, по настроению? У тебя? Это не тратишь и не вкладываешь. Это я делюсь. Я считаю, Делишься, что да. когда человек достигает определенной материальной свободы, то это ну, очищает карму, возможно. Я не, не могу пройти мимо очень многих нуждающихся, это часть меня. И Поэтому мне нужно было с этим делать, потому что бывает такое качество у человека, когда он вообще последнее отдает то, что у него есть, и это тоже не есть хорошо для финансовой энергии, угу. поэтому нужно было, важно было найти какую-то золотую середину. Баланс какой-то, да? да? И? Я оказалась когда-то, как я пришла в благотворительность, я оказалась в ситуации, когда у моей близкой, я не могу сказать, что подруги, но очень близкой, знакомой, у нее заболел ребенок раком, причем это была четвертая стадия, ему тогда было два года, а у них с Мартином, с моим сыном, один день разницы в рождении. Это была для меня до такой степени близкая трагедия, что я прямо места себе не находила. Я участвовала в сборе денег на его лечение, причем гарантии, как вы понимаете, четвертой степени рака никто ни на что не давал. Мы два года боролись за этого ребенка, мы собрали миллион долларов, и мы его вылечили. То есть он сейчас здоров, он ходит в школу, у него все прекрасно, слава тебе, Господи. В общем, я очень рада, что был такой положительный опыт в моей жизни, я все время об этом рассказывала что нельзя терять надежды, и там было много и психологической поддержки, и работы, и так далее. Я очень благодарна многим людям, которые нас поддерживали и участвовали. Мы и с боксами мы ходили, и я в том числе, и ярмарки устраивали, и пели, и танцевали, и я сейчас хочу поблагодарить Игоря Окса, это прекрасный ведущий, который тогда участвовал в благотворительной ярмарке, помогал на уборе денег, в общем, это все. И вот как-то так я втянулась в это, и уже когда ты стал волонтером и два года в этом варился, ты уже без этого как-то ну, не можешь уже спокойно на это все смотреть. Вот. И я на постоянной основе помогаю многим, ну не многим, некоторым, скажем так, благотворительным организациям. Это корпорация «Монстров», это «Жизнелюб» в «Таблеточке», и время от времени я участвую в сборах. Если меня ну, что-то включают, то я, безусловно, делаю переводы. Бывают переводы на очень крупные суммы, но... Чаще это такие суммы, которые соизмеримы с моим финансовым положением. Сколько я могу дать для того, чтобы было комфортно. Ну и помочь, и себя оставлять без денег тоже нельзя, потому что финансовая энергия, я очень много этому посвящаю. У меня три марафона написаны про деньги. Вот. И финансовая энергия, с ней тоже шутить нельзя, потому что если все деньги отдавать на благотворительность, это как бы психологически желание от денег избавиться, mm -hmm. то есть мне деньги не нужны, отдам-ка а я лучше их нуждающимся. Это не совсем правильно, потому что у Вселенной множество других способов прямо напрямую отдать тем людям нуждающимся деньги, не обязательно их пропускать через себя. Вот, поэтому... Я занимаюсь благотворительностью с удовольствием. Я бы хотела, возможно, организовать какой-то фонд, но пока это все, пока я помогаю. Пока я вот, с, ну, больше всего я с монстрами. Э, Анна, а, а, сколько значит. денег остается у тебя чистыми в месяц? Мы же про гроши так и не Подожди, а? у меня тоже будет вопрос, если я сейчас задам. Давайте так. У меня чистыми остается столько денег, что я могу обеспечивать, ни в чем себе не отказывать, свою семью, платить зарплату. У меня есть личная помощница, у меня есть домработница, у меня есть садовник, ну, ездить в любые поездки, в любые страны, арендовать любые машины. При этом покупать квартиры, дома, делать ремонты и так далее. То есть мне не хватает. Мне хорошо. Мне хорошо. Твой вопрос. А, Анна, ты пришла сегодня к нам да, и кое-что принесла. Да. Расскажи, пожалуйста, об этом. Это у меня вышли две мои книги. Кстати, за продажу этих книг я тоже получаю Гонорар. То есть, да, это я не книги? Я написала книги по мотивам моего марафона. У меня есть марафон, который называется Автор жизни и Автор жизни 2. Первая вторая часть, да? Первая и вторая часть, да. Выйдет автор жизни 3. Значит. Тоже очень такая интересная история, знаете, сейчас автор, я хочу похвастаться так вот прямо, все. просто откровенно. Слушай, хвастайся на здоровье. Да, значит, часто сейчас вот очень легко быть писателем, mm -hmm. достаточно что-то написать, обратиться в издательство, заплатить туда денег, и твою книгу издадут. У меня все с точностью до наоборот, ко мне обратилось издательство напечатали мою книгу Какое и выплачивают мне гонорар. Я, можно не буду называть? Хорошо. Вот, потому что не хочу их рекламировать. Но они к тебе обратились. Нет, они чудесные, у нас с ними прекрасная связь и прекрасная работа. И, просто за рекламу они Как долго писала первую часть и вторую часть? Скажем так, для того, чтобы вышла книга, это примерно полгода работы. Ну, там очень много... Слушайте, написать книгу — это понт. Ее ж нужно отредактировать, ее нужно там правильно распределить, ее нужно сверстать, там, дизайнеры Обложечка. бложечке. вообще да. тоже отдельная история. Мы объявили конкурс среди моих подписчиков: кто предложит дизайн? И девочка получила 1000 долларов. Я помню, кстати, этот конкурс. Да, ты в нем, по-моему, участвовал. Я, Нет, я, ты не успел, по-моему. Я, кажется, не успел, но не часто. Да. И, значит, Третья часть будет? третья часть будет, обложка будет а обложка будет такая же, если вы заметите, Она это одинаковая картинка, цветов. только в разных цветах. Что то мне напоминает эти два цвета, голубой Смотри, и да. <свят> ну, здесь смысл в том, что человек снимает обложку, да, рука снимает uh -huh. обложку, а под ней синяя обложка. Потом он снимает следующий слой, uh -huh, а под ней желтая. желтая а потом будет сниматься желтый, и там и будет другой разный. судя, и, судя uh -huh, по, по, по, по данной концепции, можно написать очень-очень много да, вот книг, можно сколько много, цветов, столько и книг. Смысл в том, что человек, это же личностный рост, книжка про личностный рост, и человек снимает, знаете, как лук. Снимается один слой, а под ним второй. Есть над чем работать. А вкусный-вкусный рост... вкусный лук. Тут вкусно. Крымский. Тут Тут э, хорошее содержание, я искренне прямо рекомендую. Есть люди, которые не могут позволить себе мой марафон, например, который uh -huh. стоит 100 долларов, да, и который, э, или там по каким-то другим своим причинам, нет у них Telegram, да, но у них есть возможность прочитать книгу. То есть э, Где можно стоит... купить твою книгу, одну, вторую? В интернете. в интернете. В интернете. То есть да. вводишь в Google автор она жизни. Да, да, автор жизни. Нет, это уникальная, кстати, угу. я думаю, фраза. И сразу уникальная, но лучше с Анной автор жизни. Ну да, ну книга, да. Вот, и э, в интернете можно купить. В Украине некоторые сложности с этим бывают, но сейчас она есть в доступе. Я хочу сказать по поводу цены. Знаете, вот бывают э, известные блогеры... Э, Продают чек-листы. Вот чек-лист на что-то там. Угу. Вот эти книги, они равны стоимости некоторых чек-листов на одну страничку. Да? Ну, пользы здесь... Много, это правда, угу. это без лишней скромности. И я еще хочу сказать для людей, которые хотят, может быть, поближе со мной познакомиться с моими марафонами. У меня есть два абсолютно бесплатных марафона. Это к вопросу о благотворительности. Да, это чем не благотворительность? Да, кстати? когда, ну вот, это было вот вот именно так. Когда началось вот это известное событие на букву К, как сейчас Неплохая помню, буква. это было 19 апреля у меня муж прилетал и возвращался из Индонезии, и как раз закрывали уже небо. И в тот момент, когда я увидела, сколько паники вокруг, я поняла, что я хочу написать марафон, который будет называться «Антипсихоз». Я его написала, и он вышел уже на нескольких языках, на самые разные языки он переводился, на английский, на французский, на немецкий для людей, им можно воспользоваться, его прослушать. Проделав эти упражнения, мне до сих пор приходит благодарности, потому что он помогает не только при самоизоляции да, или изоляции, а он помогает во многих жизненных ситуациях, когда человек чувствует себя неустойчивым, когда уходит почва из-под ног. И еще один марафон есть бесплатный, который называется «Займись собой». Я уж не помню, что меня сподвигло его сделать бесплатным и выпустить. Он абсолютно качественный, абсолютно в том же ключе, что и остальные мои платные марафоны. Тоже можно его пройти там, ну... Совершенно бесплатно заходите и попадаете в этот марафон. Анна, огромное спасибо тебе, что спасибо. ты сегодня к нам не пришла. Все. Время пролетело вообще искрометно. Незаметно. И мне кажется, мы бы еще и еще бы хотели побольше даже для меня, да, слышать. И, возможно, в следующий раз мы снова уговорим, и ты к нам найдешь время прийти, потому что, действительно, мы знаем, насколько ты очень занят, чел, занятый человек, и нам очень сильно повезло. А здесь, конечно, можно подвести такое резюме, как мне кажется, для всех нас очень хорошая мысль, что нужно научиться держать баланс с деньгами, прежде всего, и всю сумму денег не обязательно тратить на благотворительность, и даже лучше не тратить, а наоборот, зарабатывать столько, чтобы вы могли себе позволить эту благотворительность. Да, именно так. Да. И здесь очень э, хороший инсайт от Анны, как для меня нужно иметь смелость и перейти куда-то на новый уровень особенно нужно вот смелость а для этого у вас есть анна калантерная которую вы можете найти в социальных сетях и от нее поддержку тем более у нее есть пару бесплатных для вас марафонов находите анна. с вами сегодня было чудесная, замечательно анна калантерная спасибо тебе большое спасибо. вот ирина швец и алексей до Дегроши. гроши до встречи на следующей неделе пока пока Shin.